Твоего окна для меня погас И стало вдруг темно И стало все равно Есть он или нет Тот волшебный цвет Свет твоего окна Свет моей любви Боль моей любви Ты отпусти меня Ты отпусти меня И больше не зови Свет твоего одна Был он или нет И выпал первый снег Снег Это же вода Где он, мой, вечный мой? Где он, мой, вечный мой? Подпишитесь, если не подписаны Ну ставьте там что хотите, пишите в комментариях, какую песню следующую. Постараюсь петь. Простите. За это исполнение. Только вот оклемался. Всем удачи. Всем пока. Будьте здоровы.